приехали приехали на одну палец одну из пасек самого большого пчеловода по килограммам э -э, с, по с юга по весу да. ну а как там вот пчеловода иван Златов ага. он, он с григорием скутар они очень ярый из карпат карпатчики да, они карпатчики самые ярые тут совсем другая система да. полностью смотри какие подставки да сразу же обратим подставка, ручка по... да, а это да. и ручка и сразу же подставка Взял и понес. Да, да. Ты понял? Я первый раз тоже. Это прикольное, да. Я, ну, тоже у нас такого нету. Кормушка, Денис, смотри, какая. А что это за кормушка? Ну, это, это румыны делают. А подожди, сколько? Десятирамочных? Да, десятирамочный. Просто это, десятирамочник. Да да он, правильно? Да. да, ну видишь, он, как бы, вот он начал сейчас так зимовать на одном просто. Мы, мы это делали и опять вернулись назад на два просто зимовать. Ага. Вот оно что, значит. Из в нашей практике оно самый нормальный вариант. Вот этот зимовка. Но забирать карста сейчас. Да, я Забираю, забрать картота тоже F F15, F0, F016. Что за такая рыжая? Денис, это не твоя матка здесь? Надо. Ну есть, есть, а? есть. Есть желтизна. Здесь буква. Денис. Да. Здесь бабка. Нет. Хозяин Хозяин, вот хозяин Идем к хозя, хозяинам Хозяин, нам сказали, что вы заядлый Карпатчик Показывают карники. А, есть и карника? Да. А, о. Пока Это чипинича, а что за чипинича? Ну, короче, тоже. А да. что за. Это ваши кормушки? Ну, я имею в виду проект. Не чип... мои, а чего Не, на чье производство. А, Румыне. Румы... Румыне. Румыне, У вас и Карпатка, и карника. Да. А это я ж подставки парни... и ручки сразу же, правильно? На уля. Влажный, влажный, вот вторая. Что? Да Крыша у вас. Ага. У вас все такие крыши? Да. В СБ. Оп и все. Это да, Острый, и надежно. Надо им ударить. Это да. стоит, чтобы не А так а, да. Кармига, карни да. карнига. Да, карни карни карни карни да. Ну, как моя маска. Да, ну, уже она на моя. Нет, не нет, вот это тут было. И там все. Пошёл, вон на что? а ты что да, А, а, а, сыт, а? а? Вы, вы Да, да, Это грутовская рамка у вас? Нет, Нет. Да, да да. А, да. а да, рам.. подрамочная, маленькая, подрамочная маленькая, да? Да, да для Закрываем подушки. Видишь, что ты получишь? Ты, наверное, морфик. Ты, наверное, умер. А я был вчера, <свеч> <в 2 -х, свеч> <как свеч> у он мертвый был. Живой? Вчера был мертвый. А, живой, мой. Мы... Еще живой, да? Рамки новые. <свеч> ну, что ты хочешь? Ты тоже уже не белый, да? Рамки с Италии. <свеч> <свеч> <Чёрный>. <свеч> а что ты хочешь, новый, так тебя. <свеч> Это первый? Ну нет. Эй, okay, нет. Это, это смотри, это нет, будет равно хорошее этот. Здравствуйте. С вот, вот, это, наверное, <соцентрический> здравствуйте. Здравствуйте. Ребята, здесь зря смотрите сюда. Вот смотрите, вот видите подохлый А что же пчелы, вот? Văd turpanul, ce-i de la? Da, e pigură porcată. Și eu te eu ну, смотри, какая это? ты же А вот на этом, кстати. Так, тебе... Как вам путешествие по, по Молдове? Да, вам, как вы не жалеете, что Мне, да. Были? С вами? А я думал, вы со мной, а я, вас значит, с вами. А что, нет? Как тебе? Нравится. Крутяк? Нравится, да. И мне нравится. Прикольно. Прикольные поставочки, да? Такие? Да, да, да. Так, ну добренько. Сколько тут пчелосемей? больше а сколько здесь пчелосемей сколько, сколько здесь пчелосемей ваня ваня да, пти... можно сколько пчелосемей Ну взять. примерно плюс-минус плюс-минус Плюс ну, и подставка и это Хоть поменяйте эти ряды. Да, и понес сразу и подставка. 184. 108. Ну, у, нас, ну. ну. у нас плохо так, потому что украдут. Да, да у нас <своти> схватил <Да. побежал. своти> да. да. да. и побежал. Сразу. Да, а это, чего больше, Карники или Карпатки? Да у меня СССР. Все я понял. Что дают, то берут. Итальянка есть? Нет, вот что нету, нету. Обязательно убить. А мед качаете здесь или забираете? Покажу, где подвал, там, ближе бочки. У меня бардак. Творческий. Творческий, да, да. Расставил 184 улика и говорит бардак. В одном месте только. Да, в одном месте только, да. Он не говорит, что еще хотят сделать, там вообще... Еще стоят улики. Никто не делал обработку. Еще не качены? Да, есть. В прошлом году он так говорит. Я помню, что это не качал. Это не качал. Вот что говорит. колоссальный. Сознать себя, не качал. Ваня, Фордик вот такой для пасеки. Есть Mercedes. И другие. Короче, проблем у вас сохрана нету, но ну, я имею в виду с родителями. Ну ты попробуй у него взять улик, что он потом. Тебе ну проблем можно причем, ну, нету. нет. При, причем вот там где Павли Гисяливец со мной. <ган great> Нет, это... Да, Я... uh... У, uh... у него на, на втором you этаже пушка стоит, да? и он отсюда он видит, там, у него -то... тоже здесь. <смех> <смех> Кинг-Конг <King Kong> 2. Сложить <смех> <смех> Зачем? Кинг-Конг жив. <смех> <смех> <Yeah>. <смех> Жил и будет жить. <смех> <смех> <смех> <смех> возрождение Легенда. А чинг жил, чинг жив. Не, не лазят у вас по ульям, да? Зимой? Нет да? Вот, я говорю, он отсюда видит, вон У него пушка стоит на втором этаже там а, Сразу Отстрел Да Важные улики и пацаны. Работать под камбал Работать за три? Мерседес. Oh. Для ульев, да, да, Для пчел. Приехали домой. Сразу видно, пчеловод. Вот Hm. Lypa, Я шкая и закуска ее. Из закуска. Липа. Липа? Липа, Липовые корпуса. 8-10 лет. Скажи, лет 5 лет если даже. быстро вали, вали, вали, вали, вали, вали, я тут думаю, что так вот такие руки большие. Россия. ну он он ну я мы. не Да. Где? Кумная. Где Ну, без вот этих всяких. Я что тоже думаю, сто ли рутовские рамки, потому что как-то... А и икреп, все парки ушел. Тяжелая, а другая липа там. Да? Липа есть, но да. Нет, это тяжелая. Две румы, по-аним, рамки гаулы и караисин. А мы сейчас еще не пойму, да? Он, и, он не уже дв... понял, не что 25 раз, и Тут и это 25. Ты тридцатка, что? 30, -ка, 30, -ка. 30 -ка, непонятно. 30 да. да там пятка боковая. О, а, да, а о, краской. А о, о, о, о, что о, о, Лифа Спасибо! Спасибо! Спасибо! Да, да. Это как его? Да, вертись. Я хочу его именно. Берите, кушайте, не переживайте. Человек кушает и не умирает. Ты его разбавлял хотя бы? Нет. Или так давал? Так давал. Не разбавлял? Бэй, надо на базар вытащить одну фляжу. Нет, продают уже. Прозрачная, не фига себе. Продают. Я видел, что продают. Да. Денис, Денис, иди акации попробуй. Ну, да, можно и так. Все пробуют так. Смотри, прозрачно как. Смотри, три бочки. Залазишь и купайся. Акация, да смотри. Ух, красота. А ну как тебе? <реш> вот <это> Сама. Сама. <свят> <свят> Денис, прошел тест. <свят> О, <оказывай> имен, а <свят> Европа, <свят> он нашел у вас будет. <свят> на вот это его. Белый. Ну, ялый. Ну, армия, Сухи, а, а ну и то Я Десять пчел, умирает не одна. Полную кормушку, все оттуда. Какой здесь процент сухого вещества? А не знаю. Я его покупал. Килограмм или левитр? Не рисовал ты на алмарина Что, этот? Не, ну не этот Так пошел я до медагонки Посмотрим на медагонки Вот тоже медаунка. А? Да, да, да, да, да. а. Ты, а ты, подожди, сейчас сниму это. Подожди. А, вот эти вот классные, то что есть да. ограничения. А у меня, получается, тоже. Стоит на у Бестара. и оно болтается. А. Сейчас он ее включит. И такой же компьютер, как у моей. А, тоже редуктор. Да, да, да. Такой же, как я если только ставишь, сразу ты катаешься сразу и большой... ты просто надо там, да? Угу. И да. сейчас будет танцевать она. Да, все. Надо поставить на большую скорость. Тут Саклинцев. Так, если диски не удобре. Все, так, удивительно. Ну, ну, ну... Ну, а он верет, а он он верет, а он верет, а а а а а оборотов в минуту идет. да. 180. да, да. 180. да, да. У них у всех стандарт. Палат, да? Да. дуся гибридная штука, на и три процента зашлем. Ну, я вам спасу, а что А вы тасу скучно. Вот я тасу скучно. Чем ты ему? Так и мед, баша. Ноги она осталась как будто Там будто дрожжи были, там вспена. Чего тебе металлонка тары не воняет? Он у Гриши. Не, Нет, не, вытащил воду. Там нет воды у Гриши, Гриша мед это. Мы тоже так мы не моем. Опа. Иван, ты пропускаешь здесь самые да. Yeah. Я ничего не пропускаю. Цикл второй. Если что, я смонтирую. Вытащить <г> Ай, <révustica voice> <others> давай. Она пошла бы в вторую сторону. Иногда, знаешь, она крутится и забываешь, что надо Видишь, Иван, спрашивай, как мы корпуса снимаем. Вот как он сейчас рамку, быстро. Что там? реакцию надо иметь. Да. Реакция будет здоров. Это, знаешь, запорожцы Мерседес. Но опять же тихо работает. Редуктор. Да, ну, здесь, видишь, рамка стоит вот так. Когда вытаскиваешь рамки, как будто высушил где-нибудь. Прости, мы сейчас поставим новый. Легкий. Ничего не остается в рамках? Она становится... Слеимая, слеимая. Они ломают. <связано> нет, это... нет, сейчас, это вот, э, ну, здесь кассеты видел какие? <связано> сейчас. Нет, нет, нет, <связано> вот, нет. <связано> вот видишь, вот это. Вот эта штучка. Да. Смотри, кассеты как они. Видишь, она ставлю. Смотри, она идет ближе к этому сюда. Все. А. Там нет ничего, видишь? Там пусто. А -а -а. То есть клечик вот этот. Клечик не... вот этот идет. Убирает. И весь сот в сет. Видишь, кассета прилипает вся в машинах и. На одной украинской медогонке вот этого нет. Вот это, там сетки да, не такие. Там из Видишь, ну, Видишь какие вот ставят внутри, они Они, они, они как будто шлифовочные. И не, не внизается с сот. Вот. А, вы... ага. И они когда, когда они прилипают вот так, и никогда в жизни тебе как будет ломать. Да. Или горит опора. Ну, ну да, ну, весь сод прижимается, да, всей да, плоскости. Вот этот сод, когда он да, рез да, жимет, да, он а как он проваливается, так он не исвезу. Даже тоже. пускай будет хоть и криво порезано, ничего страшного, можно только тоненькую, и пластины, все. Но он никогда Я не, зам... не Денис, грузи медогонку. По, по сравнению с теми, что мы имеем, вот если брать по количеству рамок выкачанных, вот, скажем, за то Очень большая разница. Две сразу. Вот и эту, и ту. То, наверное, а не это, это ломает намного меньше, если ломать чем там. Да. Такие Но мы мы, мы ее не пробовали. Ломать, а да. а там, там идет. Там если не стоит проволока, потому что она вот идет прогибы и вырывает за счет да? вибраций да вот она начинает вырывать. У этой проблемы нет. На теме догонки наша самая большая проблема какая? Она закрепка вот так лежит. должен выходить как бы вот этого пространства между ними, и когда получается одна-две рамки как бы вот, наращиваем, и когда, как мы режем ножом, когда режешь станок, станок имеет строго одно, одну толщину, а нож один берет больше, один только меньше, и получается рамки у нас как бы разного размера, и когда ставишь две рамки плотные, хорошие, когда их съешь, здесь остается очень мало прохода для меда. Да? Для меда. Это вытягивает и в первую очередь. Да, отсюда ломает да. эти камни. Я остану а рубь и дело. Остальное а сошти. Что, расширяется. А на рамки и тоже... Это на рамке? Да. Это зато крыша уже готовая. Снимай. Это собачка. Он а а улиновая. рамки Давай, клею их. Ага, ага. Тут, что ага. старые сразу на, на это и рамки на а? воздуходувка для пчел не а? пчел выдуваете или не да, и можно все, что хочешь. Нет, то ну, что? Это косилка и там. Рамки. Там <свят> Вот и там, рамки там, и там, и и там, и там, и и там, и там, и и там, с Греции, веревка повешивали здесь мыло вот здесь вот здесь у меня здесь здесь у меня склад вот эта крыша, которая да, да, керосин а я тоже таким, только крышка проблема. Все, скамески разные так, подвал! склад, да подвал а какой фудин под подвал Осторожно, осторожно. Далее, да, да, Так, Так, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Украинская, он их держит, когда его бросит в дом, он оттуда дает. А, да, да, да. Да. Чтобы потом ходить. Одесса, да? Я не знаю, ну, бешеный пчел. Не знаю такую. Так я не знаю, что это за бешеный. Это украинская бешеная? Да. Я не такую а тоже. У нас а в Украине знаете, сколько знаю. делают? А где написано? Бешеные пчелы, пчел, это не на украинском написано. Да. Так, это Скажи, на Скажи. По-русски то естественно "скажи". Вино. Я пару. Вы хотите закусить? Вальцы хочу посмотреть. Ваня, так китайцы. Так это это, это так, китайская лощина и какая-то не украинская. Да? Так украинцы ему продали. <рек> <рекрес> продадут? Ваня? Здесь затраковали. Делай, где вино? Вино, вот. Вино. Вино. Это китайская лощина, а не украинская. Нет. может вальцы так. Вальцы номера вообще. Или подвальные. Ну, это видишь, как называется. Бешеный пчел. Да. Там уже по нормальным написали бешеные <с пчелы, а не бешеный пчел. Бешеный пчелы. Вот и вырабатывает. Бешеный заработка. Ваня. бешеный Желаю, чтобы все. Ч ⁇ Ч ⁇ не будет.